Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Вести Валкон и я Вичазар. Сегодня мы продолжаем ведическую концепцию здоровья. Урок номер 14, заключительный. Окружающую среду, методы контроля, которые вы можете использовать в этом, и методы диагностики окружающей среды, в том числе и психоэмоциональной сферы, о которой мы говорили в предыдущих уроках. Так вот. Подписывайтесь на наш канал, и мы начинаем. Естественно, существуют методы оценки окружающей среды. Воздуха, воды, питания. Существуют санитарные нормы и правила, существуют федеральные законы. Масса документов, регламентирующих жизнедеятельность человека, как на производстве, так и в быту. И наука исследует это уже более 150 лет, что такое вообще вред, что такое окружающая среда, и до сей поры не может дать простой ответ. А что является точкой отсчета для человека? Что является точкой отсчета, хорошо или плохо? Есть физические факторы, в которых я являюсь экспертом, в том числе по электромагнитным взаимодействиям и воздействию электромагнитных полей. Разработчикам средств защиты, которые препятствуют воздействию электромагнитных полей на человека. По ссылочке вы можете посмотреть на наши изделия нейтроник, подсемейство семейство изделий нейтроник, которые и коллективного использования, и индивидуального использования. Далее, есть химические факторы. Окружающая среда напичкана заводами, фабриками, плотинами, гидроэлектростанциями линиями электропередачи, линиями железнодорожными, масса-масса тех производств, эти коммуникации, логистики, которую создал человек и которые в основном нарушает природную среду и нарушает взаимодействие человека с природой. Химические факторы к ним относятся множество элементов, которые загрязняют теми, Вредными веществами, к которым относятся ртуть, свинец и много-много других, предельно допустимые концентрации, которых могут быть нормиров... и нормируются в санитарных нормах, описываются. Каким образом они нормируются, это вы можете посмотреть, открыв а, те же санитарные нормы. Пробы берутся земли, пробы берутся воздуха, потом а, в лабораторных условиях а, из них выделяются те концентрации, химических элементов и уже по предельно допустимым уровням определяется во сколько раз превышение тех или иных уровней свинца, ртути, железа и так далее, и так далее. Берем пример Китай. При, всех их, при всей их промышленной мощи, которую они достигли, они загубили всю природу. В городах нечем дышать, воздушная среда полностью загрязнена смогами. Химическая промышленность полностью отравила воды и подземные воды. Вспомним США, где также подземные воды были отравлены при добыче той же сланцевой нефти. Вспомним моря, океаны, которые отходами загрязнены. Вспомним те же полигоны китайские или тайландские, которые целые города мусоры, и свалки. Отходы, отходы, отходы, потому что... Капитализм как средство, вернее цивилизационная система, она направлена в извлечение прибыли, а не на чистоту природы. Я возвращаюсь к нашему посылу первому. Какова же точка отсчета хорошо, плохо для человека? В идеале я этот вопрос задавал на всех конференциях и научных советах, и никто мне не дал на сей вопрос ответ. А я считаю, и вот все наши работы научные и весь личный опыт говорит о том, что точка отсчета является душа человека. Если она радуется, значит все хорошо. Если она печалится, значит все плохо. Технократическая цивилизация, о которой я рассказывал в предыдущих наших выпусках, о истории и наследии о нашем, когда наша земля-матушка находилась в технократических чертогах. То есть чертогах подвластных технократам. И до сей поры а, они властвуют еще на матушке земле на нашей. То есть та технократическая среда, которая а, владеет а, сегодня финансами, рычагами управлениями, умами в том числе абсолютного большинства народов, населяющих землю, она пока еще имеет возможность управлять этими народами и какими-то процессами. Но время ее уже закончилось. Время рассвета. И вот среда, как же все-таки нам оценить? Вот я еще раз вернусь к тому, к той оценке окружающей среды, которая позволяла бы нам оценить, хорошо или плохо. В физических факторах, к которым относятся электромагнитное излучение, шум, вибрация и прочее, существует масса приборов. Масса приборов. Только по электромагнитным полям есть э, измерители напряженности электрического поля, э, измерители напряженности магнитного поля, измерители напряженности статического поля, измерители напряженности наличия аэроионов отрицательных и положительных измерители и прочие измерители, например, тех же сетей промышленной частоты. И по каждому, по каждому направлению или отрасли, вернее, отделу или разделу электромагнитных полей, электрических цепей существуют свои измерительные... Приборы. Их десятки. И они нам показывают только то или иное явление, которое нужно нам, например, вот осветить комнату. как вы. Вот мы сидим в студии, и э, идет свет. Свет, кстати, тоже имеет очень большое значение, как воздействующий фактор на зрительно-моторную реакцию. И на, в том числе, обмен веществ. Спектр солнечный только для нас положительно энергию и информацию. А вот все остальная частота, исходящая от светильников, она вредна. Если мы говорим, например, о химических элементах, мы уже об этом сказали, предельно допустимые концентрации тех или иных элементов. Как их оценить? Ну, существуют определенные приборы, заборники, и в лабораторных условиях только можно оценить, сколько того или иного элемента больше, чем допустимые, содержится в почве, в воде, в воздухе и так далее. Но следует сказать, что... Даже предельно допустимая концентрация не есть хорошо, то есть допустимо хорошо для человека, она тоже вредная. Потому как человек в естестве своем живет в гармонии природы, созданной богом или богами, кем угодно, созданной природе. Природа есть не человеком созданная, а человеком искаженная, извращенная, изроченная сегодня. Поэтому мы говорим о том, что человеку нужно куда направить свой взор? Надо направить свой взор на гармоничное взаимодействие с природой. О чем, кстати, те глобалисты, в том числе и Шваб, пишут, что экология, надо меньше потреблять. А я согласен с этим, что надо меньше потреблять. Облагородить землю. Насадите сады, уберите мусор, очистите реки, очистите вокруг себя пространство, создайте гармонию. Тогда из этой гармонии вам выезжать не, не будет. Из этой гармонии вы не захотите уезжать куда-либо дальше. То, того места, где вы родились, Где вы родились, там и пригодились. Мы на прошлом уроке говорили, кстати, о питании. Так вот еще напомню, что и где вы родились, та вода. Та растительность вам нужны для вашего гармоничного пополнения энергии в радиусе до 200 километров. Это ареал рода вашего, который питает вас энергией родовой, наполняет энергией землю, матушку, и земля отдает вам, в свою очередь, те продукты, которые вы на них взращиваете. Или они сами растут в лесу, на огороде... В поле и так далее еще одно упоминание о том что все ли факторы наука ныне э, рассматривает как вредные факторы или факторы влияющие на человека, конечно не все потому что наука отрицает божественные наука отрицает информационное влияние по большому счету вот недавно говорил с институтом воды товарищ э, отвергал исследование Стехина и Рахманина академика о том, что вода имеет структуру. Ну как же так, ребята? Вода она в трех бывает состояниях: газообразном, жидком и в твердом. Разве ее структура от этого не меняется? И вот наши изделия, которые структурируют в том числе и воду, как фитотроник или живица, которые дают ей информацию пригодную для того, чтобы человек употреблял ее. Я имею в виду живицу, которая структурирует воду, и вода делается по структуре сходной с родниковой, и вы ее употребляете, и ваш процесс и обмен веществ становится гармоничный, выводятся шлаки, пополняется кислородом, и... Гомеостаз так называемый у вас становится гармоничным. Потому что нагнетание психо-эмоциональной сферы, нагнетание страха приводит человека к различным стрессовым ситуациям. Иммунитет падает, и таким образом вирусы имеют возможность быстрее поразить тот или иной орган. Это очевидно. И в одном из наших видео одна из зрительниц Лера ОБи прокомментировала как раз вот тот посыл, что страх ведет к разрушению нашей личности. И мы наблюдаем как раз вот по мнению специалистов, в том числе и Гундарова, что страх привел человека к такому состоянию, где включаются те заболевания, которые у него ранее не наблюдались. И почему включается? Потому что страх блокирует обмен веществ, блокирует информационные потоки. Я еще раз напомню, в одном из уроков мы говорили, где локализуется страх. Страх – это почки и надпочечники, которые являются банком энергии. И, а энергии нужно для чего? Для того, чтобы поддержать иммунные механизмы, борющиеся с заболеваниями. А страх блокирует почки и надпочечники – Недостаточно энергии идет на то, чтобы побороть тот или иной вирус или бактериальную дисгармонию в организме. Поэтому запускается как раз механизм заболевания. Это очевидно. А в данном случае, вот я обычно спрашиваю: ребята, а чего вы, запуская те же ограничительные меры по борьбе с с какой-то пандемией, которой, по сути, нет. да Нет, ее нет. Они, заболевания есть, но пандемии нет. Потому что нет того количества смертей, нет того количества заболевших, которые в учебниках написаны, которые должны быть. А почему вы не запускаете тот же механизм ограничения использования детьми тех же телефонов, которые в том же законе и в санитарных правилах написаны? И почему вы исключаете это из факторов вредных, которые оказывают вредное воздействие. На этот счет у нас масса роликов на нашем канале Техногон. Подписывайтесь на наш канал, mm -hmm. где мы рассказываем о том, что происходит вот в нашей техногенной среде. Около 100 методик и 100, более 100 заболеваний как раз связаны с психосоматическими изменениями. То есть это влияние внешней среды. Помните еще в одной из встреч с нашим уважаемым ушедшим от нас Борисом Ратником, что является главным для здоровья человека. А главным является социальная среда обитания, на 90% формирующая характер человека. А характер человека, о чем наша ведическая концепция здоровья, формирует те потоки энергии информации, которые ведут к нас или к здоровью, или к заболеванию. Так вот, эта чистота, социальной среды обитания, отношений между людьми. И есть основное сегодня понимание того, как быть здоровым, как защитить себя и как создать ту гармоничную среду социального обитания человека, которая бы дала нам здоровье и радость в жизни и счастье в итоге. Сегодня концентрация людей в городах и нагнетание стреха не позволяет это сделать. Поэтому что надо делать? Создавать дружеские коллективы, о чем я уже неоднократно говорил. И потихонечку переселяться, конечно, нужно в сельскую местность. Потому как в сельской местности все-таки остается еще среда более чистая. Среда окружающая, меньше техногенных влияний. Нужно использовать, если мы говорим по физическим фактором, все средства защиты, которые мы производим. И производятся вообще многими производителями, но вы можете выбрать лучшее. А я утверждаю, что наши средства защиты от электромагнитных излучений, они составляют порядка 90% вреда от всех излучателей. Это наши нейтроник и семейство нейтроников коллективного и индивидуального использования. Но вы можете выбирать рынок полон различными средствами защиты. Каким образом защитить себя от химии? Ну от химии, уважаемые, не живите рядом с производствами химическими. Надо выбирать, значит, те районы, где нет таких производств. И бороться, и проявлять свою гражданскую активность для того, чтобы ставили фильтры, очищали стоки, потому что... Стоки от производства загрязняют водную среду, которую мы пьем в итоге. В городе, да, можно использовать какие-то элементы защиты. Еще раз подчеркну, если вы в городе живете, то не закрывайте форточки. Не закрывайте. Вот академик Рахманин говорил, что даже вы, если вы живете на проспекте, то закрывая форточки, концентрация предельно допустимых вредных веществ в среде воздушной и в квартире, на порядок выше, чем на улице. Поэтому всегда открывайте форточки, будет обмен идти. Далее еще следует сказать о том, что психоэмоциональная среда вот от нее очень сложно защититься. А это отношения между людьми. Отношения, на чем должны строиться. Отношения. На дружбе, взаимопомощи, чести, достоинстве и взаимовыручки. И только тогда у вас будет положительная среда вашего обитания. А что мы сегодня видим в школах, например, или в средствах массовой информации? Опять-таки, только негативную информацию, позитивной информации практически нет. А каким образом тогда воспитывать детей? На каких основах? Если даже ту же школу Щетина, которая являлась передовой в нашей стране, где воспитывались на принципах уважения к роду, к семье, к Земле-матушке, к Вселенной, в том числе, о чем Щетинин говорил. И вы можете по ссылке, мы вам дадим ролик последнего а, а, интервью, когда он говорил о том, что человек – это частичка космоса. И выстраивая вот эти отношения между собой, мы должны учитывать, что вот отношения – это главная наша защита от различных внешних влияний. Как говорится в ведических преданиях, индийских, наших славянских и прочих преданиях, что вороги наши пытаются рассоединить нас. И им это за 25 920 лет в ночь сварога удалось попилить. Но если мы об этом с вами еще до сей поры говорим, что нужно вспомнить наследие предков, жить по домострою, то есть создавать гармоничную среду обитания, гармоничные отношения между детьми, между родителями, между предками нашими. И воспитывать, как говорил Сергей Демин, ось питания, ось. Вот формировать ту ось, ту основу, на которую нравственные правила должны быть насаждены. И человек и ребенок только нравственный может созидать вокруг себя гармонию. Приезжайте, мы обучим вас простым элементарным методом оценки всего что вас окружает хорошо это или плохо вот двоичная система хотя бы а уже количественно вы можете сами нарабатывая навыки и умения определять количественно сколько хорошо сколько плохо и так далее мы даем оценку мест проживания оценку дома в котором вы хотите жить и так далее и так далее по как раз тем Стандартам, которые называются и стандарты, зарегистрированные в госстандарте и разработанные Михаилом Юрьевичем Лимонадом, Андреем Цыгановым, при нашем также участии Игоря Анатольевича Горшкова и вашего слуги Тюняева Владимира Николаевича. И главное еще, не забудьте, что наш духовный путь развития, о котором мы говорили в предыдущих роликах в концепции ведической, концепции здоровья, вот эти ступенечки, когда мы духовно развиваемся, мы уже в развитом состоянии меньше вреда себе получаем. Потому что, во-первых, мы становимся прозрачными для тех вредных факторов. У нас организм может их быстрее вывести мы можем правильно оценить и уйти из тех мест, где плохо нам. Например, уминая слова Бориса Константиновича Радникова, который говорит, очистите мысли свои от грязи, думайте позитивно, созидайте позитивно, и мысли наши возвращаются к нам как раз теми нашими делами, чистотой жизни, отношений. Держите мысли в чистоте, познавайте, Трудитесь на благо рода, народа, отчизны нашей. Вот это главная защита. Создавайте дружеские коллективы. Потому что сегодня наблюдаем, что многие теперь хотят объединиться. Многие хотят что-то изменить. А вот вспоминая опять-таки, ссылаясь на ушедшего от нас Бориса Ратникова, он говорил, что вопрос нынче не в том, как бы вот шикарно жить, а в выживании. В элементарном выживании сегодня такое время наступает. А идет рассвет, и души наши начинают чиститься. Технократия уйдет рано или поздно. А что с нами останется? А останется с нами только то, что дали нам Боги, и Бог нам дал нашу чистоту, честь, совесть и то пространство, которое было создано. И мы его должны очистить и сохранить для наших потомков. Подписывайтесь на наш канал, делайте комментарии, задавайте вопросы. Всего хорошего. С вами был Вичезар Вести Валкон.